Всем привет, меня зовут Лера Яскевич. Возможно, это начало нового влога. А снимаю я его, потому что завтра у меня день рождения. <звы> вот теперь я за все отвечаю. Два <свы> года назад засушила. Привет, день рождения. Крем-чист, это вообще какая-то. Мне исполняется 23, я хочу запечатлеть этот день. Возможно, он будет интересным. Начинаю снимать с сегодняшнего дня, потому что сегодня... Я иду сдавать экспресс-тест на корону. Предыдущий тест я сдавала пару дней назад. И, как вы можете видеть, я такая гнусавая, болеющая, скажем так. Но у меня не было ни температуры, ничего такого. И мы сдали экспресс-тест с Пашей недавно. И когда мы сдавали, нам сказали подождать 15 минут, затем мы заходим. Нам говорят, смотрите, вот есть рядом тест. Там две полоски очевидно видны. Типа, тут очевидно есть что-то. Тут, смотрите, типа, очевидно одна полоска. А у вас, типа, одна полоска проявилась, а вторая так, типа, еле-еле проявилась. Причем у меня и у Паши они одинаковые такие были. И они говорят, так как она хотя бы немножко проявилась, мы не можем вам поставить, как, как бы, что все хорошо, так что обнаружено ставится. Вот, и поэтому я сегодня хочу сдать еще раз экспресс-тест, чтобы убедиться, что уже все хорошо. и... Понимаете, что завтра люди, которые придут, ничего от меня не подхватит. Короче, если вам интересно смотреть это видео, оставайтесь со мной. Вот, приглашаю вас на свой день рождения. У! Я сдала тест, и он отрицательный. То есть я уже Вот, Мы зашли еще в винный магазин и купили алкоголя для вечеринки для завтрашнего. Вечерина у нас такая будет игристого, Скорее всего, поэтому мы взяли 6 бутылок. Ну, мы зашли в магазин, потому что у нас дома нечего кушать. Взяли еды. И заодно взяли колбасы для нарезки. Вот, чтобы у гостей был выбор мяса какого-то. Ну, как мясо. Выбора в принципе не очень много будет. Но все, узнаем завтра уже. Это количество красо. Ой. Короче, Паша, я прослушал такой слайд с 9. Не слово солнце. сейчас меня покажу. Смотрим. пашиных школьных времен. У нас такого не было в школе. Дамы и господа, сейчас почти мой день рождения. Мы с Павлом приходим домой, и тут мне поступает интересный звоночек, потому что я якобы ранила машину, блять, каршеринговую. И знаете, я вам просто расскажу ситуацию, что на прошлый мой день рождения, на позапрошлый, меня Аня разыгрывала полицейскими розыгрышами. Знаете, там срались даже те, кто знал, что это розыгрыш. Так ой. Мне позвонили, сказали, в срочном порядке ехать в РОВД. И я, с одной стороны, ссу. А с другой стороны, думаю, что меня, блядь, наебывают. Не будем надеяться на это. Скажите, только, пожалуйста, что мне не надо ехать на волпшасу. Мы готовы, постановы, дублять. Да, Нет, давайте сначала откроем игриста и с него начнем. А давай его раскроем сразу. 23. 1. Этот? А <тых> ты тоже? Всё, Можешь смотреть. Ну, не могу тебе. Да, кусай. Офигеть. Офигеть. Офигеть. Да с твоей кофты взяли вехать. Да? Нет. Это самый красивый торт, который я видела в своей жизни. Так каждый торт. Неправда. Клубнику он был забавный. А этот он самый красивый, который у меня только был. Человек сказал, сам догадаешься, сразу как только Человек, бывший парень. Там Все, Что тебе нужно знать, это тюрьме. Гравицы, шахматы. Смешно. Ого. Ого. Ого. Ого. Ого. Ого. Ого. Ого. Ого. Это Яндекс прислал под. мне. Я куда, это... получается, со звуком? Офиса на меня? Нет, блин, серьезно, пипец! Круто. Блин, ну, блин. Но я когда включал, меня почему-то со звуком. Не <смех> <смех> Сегодня мы начнем наш выпуск. Начнем наш выпуск со срочной новости. Я тебя безумно люблю, я тебя безумно поддерживаю, и верю Ребят, я совершенно забыла, что я снимаю влог Сегодня я проснулась с небольшим похмельем Уже начинала прибираться в доме, потом сходила за посылкой и я, короче, хочу перейти на менструальную чашу Такая вставка во влог с дня рождения Простите те, кто не хотел это слышать, но... Меня просто реально сильно интересует эта тема. Так вот, пришла моя новая. Я одну уже заказала, но на китайской, оказалось, не раскрывалась. Но я как бы не теряю попыток, понимаете? Я как бы уверена, иду к своей цели. Дила забрала эту чашу, у меня пришла доставка еды. Я уже разобрала все. К 3 часам я жду Аню. Сейчас у нас 12.52. Она приедет и будет помогать мне готовить. И пока... А не нет, я вот прибираюсь потихонечку в доме, расставляю всякие вещи, думаю, как что делать, потому что еще нужно пропылесосить, пыль протереть. Короче, дел выше крыши. Не очень сильно ощущается праздник, но тем не менее, блин, мне как-то приятно на душе. Хочу еще показать подарок Паше, который он мне вчера подарил. В общем, это дизайнерская сумка от аптезила. И еще. AirPods новые, очень клево звучат Не знаю, пробовали, пробовали ли вы Я вчера была просто в полнейшем шоке От звука, просто, чтобы вы понимали Мне нравились всегда AirPods Которые без вакуума Потому что я вообще не могу с вакуумом Когда выходили новые, они меня в принципе не интересовали Но эти Это просто пипец, они очень классные комнате, кстати, у нас в принципе чисто. Ну, то есть нужно вещи разложить. Я не сделала? Уже очень сильно устал. Мне еще помыться. В совместной жизни с парнем я поняла, что э, нужно мой туалет. Да, типа, такая, ох, открытие для себя сделала. Потому что, когда мы жили, почему-то постоянно этим занималась Аня. То есть я, там, за кухню отвечала. Она отвечала за ванную комнату. Вот, теперь я за все отвечаю. И за кухню, и за ванную комнату. И дело в том, что я больше всего не люблю протирать пыль. Сейчас постараюсь быстро прибрать ванну. У меня тут пылище, грязище. А вы в таймлапсе, я в реальном времени. Так светло в доме приятно, очень солнышко сегодня светит. Мама сказала, что когда я родилась, был сильный-сильный мороз и супер солнечная погода. Сегодня мороза, конечно, нет, но солнце есть, и это приятно. Мой мужчина камбэк хоум подарил мне такой прекрасный букет. Кужечки, за что мне такое счастье? Я пообедала, валяю, сейчас все еще не сходила в душ. где сейчас пойду. И как раз скоро приедет Даня. Я хочу начать готовку. А что мне куда? Ой, дорогие. Ой, я забыла, тут влог снимается Я тебе поставила, хотела тебя встретить. Привет, Аня Привет. Да ты комбинезон. Спасибо! Приехала Аня, мы будем готовить Я уже там немножко начала, но ну, всякого разного Просто потому, что не могла усидеть на месте Кстати, Ой. одна из идей подарков на день рождения Мы считаем, что на да. мне кажется Вот такой замечательный букет цветов от Валерии Горная лаванда, я собрала ее, кстати, два года назад Засушила и потом только упаковала сама да. Вот, и как бы бесценный подарок Пахнет вкусно, стоит долго и без воды Берите на заметку У нас 16.59 Грибы тушатся для брускет Ну, рыба с кремчизом готова уже намазать Хлеб тоже весь прожарился в тостере Аня уже сделала салат Нарезали брускетов в томаты Бабушкины, кстати, очень вкусно Аня попробовала, сказала вообще Я Устал. Взяла варим яйца, еще нужно для крекеров Смотрите, кто это у нас Еще существует еще нужно для крекеров, получается, сделать тоже заготовку для крекеров с томатами и все успеть желательно. еще себя как бы тоже привезти в марафете. Пересчет по родственникам, поздравившим меня. Всех, кто не поздравил, я вас взяла на карандаш, запомните меня. Ну, шутка. Нет, не шутка. Последний раз мы с вами виделись, когда мы готовили. Смотрите, какая у нас атмосфера получилась. Сейчас я вам все покажу. По меню у нас брускеты с грибами, бабушкиными томатами, рыба, крем-чиз. Такие вот штучки, как их там называют, я не знаю, ну, Крекер. сыр, да, с яйцом, майонезом на крекерах. Овощи всякие, вот, и салат еще. у нас, такой салатный. Овощи просто бомбезные. Мы подготовились, мы успели, как вы видите, я даже успела накраситься пока ребята тут все расставляли и слава богу. Будем отдыхать, Чуть что интересно подсниму. Галина Новицкая! у у Вы хотите, потому что мы же этот пакет Роберт подарили. делаем, пусть? Да! Они очень красивые какие-то, очень какие-то. Они такие прям... Вот нарезки. Вот поймет, где а здесь для поддержания твоего душевного равновесия и прекрасный фейсфор. Раз, пой. Ой, чувствую. Давайте рука, держитесь. Это взрослый подарок. Ух ты, это там? стикеры. А там? А что там? Все. Я, я решила взять такие желто-оранжевые тона солнечные, И под твои тени. Вот тут курс на счастливую жизнь, Макс. Пабло, прекрасный. Вот поэтому задержите вам двойной за подарочек oh Я Ты же сказала, только в Он чуть-чуть, кажется, немного поедет Фена. О, что, что? <соснования> Офигеть! Это Да душа такая! Да, какие да, на секундочку. Внимание к деталям. Это я, Лето красное пропела, да, да, открываешь. Ладно. ты что? Ты... О -о -о -о! Потом что уже добыть подписывать, например. Типа сложно догадаться, просто знаю сразу, типа, А мне просто Ты Немножко отдохнешь перед отдыхом, дабы ты проклятие. Ты уже видел это. Но он все еще такой же пизда. Вспомни мое тебе пожелание. И на этот год я хочу, чтобы мы с тобой встретились с вами через год, 10 февраля 2023 года. Я сказала, Аня, я сделала это, и я там, честно загадала свою мечту и воплотила ее в жизнь, Аня. Ты еще что-то можешь, подруга! Всем привет, день рождения был вчера, а сегодня получается 11 февраля. Перед тем, как перейти к финалу, хочу вам показать просто, как выглядит дом э, после праздника. И для меня это очень как-то празднично. Начинает это этой золотистой шторки, продолжаю с тканами, э, выпивка, которая осталась, с цветочками самыми прекрасными. Так, тут что у нас, ничего, тут подарочки половина. Прекрасный, честно поспала. У меня вообще замечательные, прекраснейшие друзья, которым я хочу сказать еще раз огромное спасибо за подарки. Я сейчас буду все разбирать и буду радоваться как ребенок, что у меня это есть. Я хочу зафиналиться, но прежде чем сказать спасибо за просмотр увидимся в следующем видео, мне хочется сказать, ну, поделиться с вами какими-то ощущениями, немного как и самый день рождения. Мне меня исполнилось 23 года. Этот год был достаточно.. Стабильный, нестабильный. Он был прекрасным, по-своему, начался он, конечно, с каких-то таких бурь, продолжился дикой какой-то влюбленностью, сепарацией от лучшей подруги, с которой мы проводили почти все свое время, что, конечно же, знаете, какие-то такие волны на тебя накладывает, но э, в целом я очень довольна этим годом, я довольна, что чувствовала себя ментально в большей части спокойно и здорово. Спасибо всем моим замечательным друзьям, которые пришли ко мне вчера на день рождения. Мне очень было приятно увидеть каждого и что они разделились со мной этот день, потому что, не знаю, как для вас, лично для меня день рождения приобретает свой смысл, когда вокруг есть люди, и я очень благодарна жизни, что у меня появился любимый человек в этом году, который провел этот день вместе со мной. Также я рада, что моя лучшая подруга всегда остается со мной. Я прям, ну знаете, уверена в ней. Ну, это, это просто самое прекрасное чувство, когда ты... Ну, я не знаю, ты понимаешь, что те люди просто, ну, как семья тебя. Вот, и все мои остальные ребята, безусловно, я всех очень люблю, все часть моей жизни. Такая прекрасная и удивительная. Спасибо всем вам, что пришли. Также хотела сказать спасибо огромное моим подписчикам, которые из года в год делают мне видео поздравления И, ну не знаю, вы прекрасны. Настя тебе отдельно. <соцентреское> респект, уважение. И я надеюсь, что в этом году мы с вами что-нибудь и в личной жизни сможем увидеться. В личной жизни. В <соцентреское> настоящем времени. Блин, да как это сказать? Я надеюсь, что в этом году мы с вами встретимся... На каких-нибудь концертах как минимум услышимся на музыкальных платформах. Спасибо всем, кто слушает мою музыку, кто, ну, следит, за моим... <клышит> кто следит за моим творчеством, кто вообще остается со мной просто потому, что вам нравится, то какой я человек. За ту <клышит> Спасибо вам большое, я вас очень сильно люблю, крепко обнимаю. Увидимся в следующем видео, мы скоро вообще с моим молодым человечком кое-куда летим, так что я возьму вас с собой, ждите, будет круто.